Приветствую вас, партнеры! Сегодня мы с вами рассмотрим маркетинг-план Международного автоклуба. Международный автоклуб предлагает свой эксклюзивный маркетинг-план. Мы объединили несколько систем учета, и теперь мы имеем возможность одновременно зарабатывать в нескольких партнерских программах. Сейчас я представлю вам три партнерские программы. Условием получения вознаграждения первой партнерской программе являются регистрация и оплата членства 5000 рублей единоразово, принятие правил партнерства, регистрация минимум двух новых участников лично для того, чтобы вы смогли получать вознаграждение. При закрытии матрицы ваша ячейка должна находиться на верхушке. Все ячейки матрицы должны быть заполнены, после чего происходит ее деление, и вы получаете деньги. В маркетинг-плане в первой партнерской программе всего 5 матриц. Характер оплаты сдельно-премиальный. Личных регистраций должно быть не менее двух. Здесь 5 парковок. В первой парковке вы будете зарабатывать по 10 тысяч рублей многократно. По второй парковке по 40 тысяч рублей многократно. По третьей парковке вы будете зарабатывать по 150 тысяч многократно. В четвертой парковке вы будете зарабатывать по 500 тысяч рублей многократно. И в пятой парковке вы будете зарабатывать и получать по два миллиона пятьсот тысяч рублей многократно. Плюс путешествия, автомобили и бонусы. Теперь давайте рассмотрим особенности матрицы, либо первой парковки. Всего 4, в парковке всего 4 свободных ячейки для новых участников. Постоянно с каждым ее делением появляются подарочные места. Подарочные места также получают комиссию во всех матрицах. Ячейка, логин, однажды поднявшись на верхушку, остается там навсегда. Каждые 4 новые регистрации у такого партнера – приносит ему 10 тысяч рублей, а ячейка, которая была на верхушке, отправляется во вторую матрицу, следуя за своим спонсором. Здесь не имеет значения, от какого логина в этой матрице была регистрация, поэтому выгодно помогать партнерам, находящимся здесь, проводить новые встречи и собеседования и заполнять свободные места. Необходимо как можно больше делать личных регистраций, это дает возможность гораздо больше зарабатывать в матричном маркетинге. Но что еще более важно, формирует широкую первую линию, а значит и более высокий доход в маркетинге Солнышко. Теперь давайте с вами рассмотрим нашу первую систему учета. Обратите внимание, в нашей матрице, либо системе учета, 15 мест. По виду она большая, но на самом деле она маленькая, так как при наличии большого количества ячеек в ней всего 4 живых человека, которые в ней работают. При каждом делении эта матрица образует на нижнем уровне 8 мест, из которых 4 всегда заняты, а 4 свободны. Соответственно, чтобы подобная матрица закрылась и верхний человек получил вознаграждение, нужно пригласить всего 4 новых партнеров. Если каждый из стоящих выше партнеров пригласит всего по одному новичку, матрица закроется, разделится, и партнер, стоящий на верхушке, получит вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей. То, что особенно важно в нашем маркетинге, это то, что партнер работает только в первой матрице, в первой системе учета. При каждом делении вы будете подниматься на ступень выше, а ниже всегда будет появляться ваше новое место – клон. После прохождения трех уровней вы всегда будете наверху матрицы и после ее заполнения и деления всегда будете получать по 10 тысяч рублей дохода. Именно поэтому преимущество такого маркетинг-плана в скорости прохождения партнеров с момента регистрации до получения первого вознаграждения. А теперь давайте с вами посмотрим, как заполняется данная матрица. Как вы видите, и как я сказала выше, здесь сверху, то есть в верхних рядах, только четыре живых партнера: это Audi, Fiat, Volvo и Skoda. И внизу четыре свободных ячейки. А здесь люди, новые партнеры, входя, идут за своим спонсором. Если, допустим, сейчас пригласил Audi, то партнер становится под него. Пригласил «Вольво» – партнер становится ближе к нему, то есть идет спонсорская привязка. Пригласил Фиат, партнер становится ближе к нему. И пригласил Шкода, заполняется последняя ячейка а, под Шкодой. Далее происходит деление, и верхнее место улетает, а, получив вознаграждение в 10 тысяч рублей. Обратите внимание, слева стоит сверху аудио, у него два, места, два подарочных места. Что же происходит дальше? Дальше рассмотрим так, что правая сторона улетает, остается только левая, и появляется внизу четыре свободных ячейки. Вообще их появляется 8, 4 подарочных и четыре новые парковки, куда придут новые партнеры вслед за своим спонсором. Таким образом происходит заполнение данных матриц. Партнер, получив вознаграждение в 10 тысяч рублей, улетает с другой десяткой, так как там было начисление 20 тысяч, в новую систему учета на 40 тысяч рублей. Здесь матрица 15-местная. И в данной матрице происходит заполнение всех свободных мест всеми участниками вашими партнерами, которые получили по 10 тысяч рублей. Это могут быть люди не только вашей команды. Это могут быть команды из других городов и даже из других стран. То есть в данной матрице происходит перемешивание, за счет чего ускоряется процесс заполнения данной матрицы. Здесь внизу было 8 свободных ячеек. Мы сейчас заполним последнюю, после чего произойдет деление, и верхнее место – BMW – улетит в следующую матрицу на 150 тысяч рублей. И внизу под Киев появится новое, новых 8 свободных ячеек, которые будут также приходить партнеры со всех партнерских программ, получивших вознаграждение 10 тысяч рублей. Наше же место улетело в матрицу на 150 тысяч рублей и заняло свободную нижнюю ячейку, имея привязку к своему спонсору. Далее происходит все по той же самой схеме. Заполнение происходит ближе к своему спонсору. Происходит деление, и мы улетаем матрицей на 500 тысяч рублей и на 2,5 миллиона тысяч рублей. На этом ваше движение в первой партнерской программе заканчивается. Но так как у всех у нас есть места так называемые клоны, которые в свое время тоже вышли, получили по 10 тысяч рублей и ушли в матрицу на 40. Соответственно, все те места также будут проходить этот путь. Сперва на 40, потом на 150, на 500 и на 2,5 миллиона. Так что таких мест у вас будет много. Теперь давайте рассмотрим вторую партнерскую программу, так называемое «Солнышко». Что здесь происходит? Здесь мы будем получать от товарооборота. Изначально было оговорено, что для того, чтобы хорошо развивалась ваша структура, для того, чтобы вы чаще получали вознаграждение, нужно иметь партнеров не два, а более двух. Это не обязательно, но это предусматривается для того, чтобы разрасталась ваша первая линия, для того, чтобы у вас стало больше партнеров во второй, в третьей, в четвертой, пятой линии и так далее. Для чего это нужно? Для того, чтобы в дальнейшем мы имели пассивный доход от э, товарооборота. На сегодняшний день мы заключаем партнерские отношения с различными э, компаниями, которые дают возвратную скидку. На сегодняшний день это ИзиУРУ. Буквально в ближайшее время заключаем договор с Билайном. И, возможно, и в ближайшее время у нас будут другие партнерские компании, которые дадут нам возвратную скидку, с чего вы от товарооборота на свое первое место будете иметь пассивный доход. Могу сказать, что он будет многократно больше, нежели он на сегодняшний день у вас идет по приглашениям. Поэтому маркетинговый план «Солнышко» Во вторую партнерскую программу людей нужно приглашать. А теперь давайте рассмотрим с вами нашу уникальную лидерскую программу. Чтобы стать партнером лидерской программы, нужно зарегистрироваться и оплатить членский взнос в сумме 50 тысяч рублей. Принять правило партнерства. При закрытии матрицы ваша ячейка должна находиться на верхушке. Все ячейки матрицы должны быть заполнены. Будет происходить ее деление и вы будете получать вознаграждение. Давайте рассмотрим, какие у нас матрицы в лидерской программе. В лидерской программе у нас две маленькие семиместные матрицы. В данную программу приходят люди, которые прошли первую партнерскую программу и заработали либо 5 раз по 10 тысяч рублей, либо заработали в второй парковке 40 тысяч рублей, добавили к ней 10 тысяч рублей, и с этими деньгами они могут зайти партнерскую, лидерскую программу. Здесь а, идет привязка также к своему спонсору. Заполнение идет а, слева направо, а, также а, ближе к своему спонсору. Давайте посмотрим, как происходит заполнение. А, как я сказала, слева направо, либо с привязкой к спонсору. Происходит заполнение нижнего ряда, после чего происходит деление этой маленькой матрицы. И верхнее место, на сегодняшний момент это БМВ получает, зарабатывает 200 тысяч рублей. На руки здесь деньги не выдается, И с суммы в 200 тысяч рублей БМВ уходит в парковку в нижний ряд на получение 700 тысяч рублей. Здесь также происходит заполнение теми людьми, которые получили по 200 тысяч рублей в других своих матрицах. Нижний ряд заполняется, также привязка к спонсору, происходит деление, и верхнее место зарабатывает 700 тысяч рублей. После того, как вы вошли в лидерскую программу и вошли, стали на верхушку в матрице на получение 700 тысяч рублей, вам в личном кабинете будет предложено. Либо вы забираете всю сумму 700 тысяч рублей и выводите ее на свою карту или на свой счет, либо вы забираете только 200 тысяч рублей, а 500 тысяч рублей отправляете в следующую матрицу партнерской лидерской программы. Здесь нет обязаловок, но это, это идет по собственному желанию. И Если вы делаете такой выбор, то вы будете иметь возможность иметь еще больший доход. Давайте рассмотрим, какой доход вы можете иметь. Третья матрица партнерской лидерской программы, тоже семиместная. Также идет заполнение с привязкой к своему спонсору. Сюда приходят люди, которые изъявили желание а, внести заработанные 500 тысяч рублей и заработать уже с данной суммы миллион 800 тысяч. Также идет заполнение нижнего ряда. Вот «Опель» пришел, занял свою ячейку Сюда приходят также другие партнеры и происходит деление, после чего происходит начисление на ваш счет 1 миллион 800 тысяч рублей. И здесь у вас также будет выбор. Либо вы заберете всю сумму целиком и полностью выходите из данной лидерской программы, либо вы оставляете 500 тысяч рублей на реинвест снова становясь в, нижние, в нижнюю ячейку, в свободную данной матрицы, и продолжайте продвигаться на получение 1,8 тысяч рублей. А 1,3 вы можете вывести на карту. Либо по собственному желанию, здесь у нас нет принуждения, вы забираете всю сумму 1,8 тысяч рублей. К слову, для того, чтобы вывести такую большую сумму, вы должны быть зарегистрированы как индивидуальный предприниматель и честно оплатить налоги. Что же происходит? Где у нас происходит начисление? В вашем личном кабинете есть вкладка под меню партнера, вкладка называется «Счета». В этой, открыв эту вкладку, вы видите все текущие поступления и движение ваших денег. Справа у вас есть кнопочка, выведена красным шрифтом, «Ваш баланс», где вы будете видеть всю свою сумму, и нажав ниже кнопку «Вывод средств», вы сможете вывести средства на свою карту, либо на свой счет.